Я рад всех приветствовать и хочу предложить ваше внимание новый курс «Криптовалюта для чайников». Зачем это вообще вам нужно? Многие слышали, но даже не знают, с какой стороны подступиться к этому новому набирающему популярность направлению – криптовалюта. И данный курс позволит вам иметь возможность заплатить за товар криптовалютой, уметь соблюдать технику безопасности, переработать с этим интересным, но сложным, с одной стороны, инструментом, и иметь в активе средства, которые практически невозможно у вас отнять, если вы соблюдаете некие правила. После данного курса вы сможете инвестировать в криптовалюту и получить дополнительный метод диверсификации ваших инвестиций. И самое главное, вы не сможете потерять деньги по неопытности, использовать данный инструмент. Из данного курса вы узнаете, что такое криптовалюта. Я постараюсь простым языком, без терминов и сложных математических формул, показать, что это такое. И вы поймете, зачем простому смертному знать про криптовалюту. Вы узнаете, что такое сеть и что такое блокчейн криптовалюты. Узнаете, где и как выгоднее купить криптовалюту. Научитесь без проблем работать и покупать криптовалюту на криптовалютных биржах. Узнаете, как грамотно и безопасно хранить вашу криптовалюту в криптовалютных кошельках я сделаю обзор основных криптовалютных кошельков и вы сможете для себя выбрать какой вам будет удобнее и вы узнаете что такое стейблкоины и для чего они вам нужны сразу хочу предупредить что из данного курса вы не узнаете как спекулировать криптовалютами потому что этому нужно было посвятить отдельный курс у меня есть данный курс на эту тему вы не узнаете как быстро и гарантированно разбогатеть также я не расскажу, как собрать собственную криптомайнинговую ферму и на ней зарабатывать. И также я не знаю, как просто и легко зарабатывать на NFT, про который очень много сейчас все говорят. Спасибо всем за внимание. Если вы хотите тоже присоединиться к криптосообществу, рекомендую вам доиспользовать данный курс для быстрого погружения в данную тему.